И об этом, и о том, понемногу обо всем. Почему люди ослепли и оглохли, и не видят, что страна разворовывается и рушится. Когда-то Россия была великой державой. Нас уважали, боялись, с нами хотели дружить. А сейчас Россия стала гидрогирующей страной, с самой низкой продолжительностью жизни, ужасным качеством жизни нижним нищим народам с отсутствием прав и свободы. Всевозможные реформы, здравоохранение, образование ЖКХ, пенсионные, показали, что государство отказалось от своих социальных обязательств перед гражданами. Мы были страной с самым справедливым социальным устройством, а сейчас у нас сюда творится быстрее. Когда в 2000 году на место Ельциной пришел молодой энергичный политик. Мы верили, что теперь в странах, в стране все будет хорошо, все будут счастливы и здоровы. Но за 19 лет власти наш лидер как будто переродился. Наша власть не хочет видеть, слышать и знать, что творится в стране. Никогда еще не было такой социальной несправедливости. У 40% наших граждан нет денег на продукты и одежду. Почему в стране с богатыми природными ресурсами народ вещает? А потому что главная цель нашей власти – обогащение самой себя. Народ кормит социальных паразитов, элиту власти, разных чиновников, депутатов, силовиков. Пропасть между богатыми и бедными увеличивается с каждым годом. Такое ощущение, что в стране скоро будут две касты: олигархи и рабы. Почему зарплаты депутатов и министров не в два, не в три даже раза больше, а в десятки? Разве это не издевательство над народом? Почему зарплата министров более 700 тысяч в месяц, депутатов 400 тысяч рублей, а большинство людей? получает не более 20 тысяч рублей. Откуда такая разница? Это же глумление над своим народом. Но самое страшное, что мы смирились. Нам не чувство безысходности. А может люди боятся говорить что -то думают. или народ вообще не понимает, что происходит в стране?